Здравствуйте, уважаемые слушатели. Так, продолжаем поисковую порку сайтов в рамках курса Малого бизнеса по работе с клиентами и непосредственно по поисковой оптимизации. У нас на порке 6 сайтов. Сегодня мы рассматриваем сайт Замуж запросто, школа мудрых и невест, и счастливых жен и успешных мужей. У ну, какое сложное название. Сайт продает. Основная цель это тренинги и консультации. Ключевые слова. Консультация психолога, психолог, тренинг, совет женский тренинг Кала Касаткина замуж стать женственной, замуж, запросто отношения выйти замуж, муж, желание, развития женственности, женщина, мужчина, флет. Хочу выйти замуж. Так, предположительно, сайт о проблемах выйти замуж. Поиск мужа. Так, внешний вид сайта довольно-таки приятный стиль, женский такой. Что хочу сказать по первой же странице Заголовок. Школа мудрых невест, счастливых жен и успешных мужей. Довольно-таки сложно определиться, к чему он относится. То есть замуж запросто, это понятно. Счастливых жен и успешных мужей. Если исходить из того, какая, какие у нас задачи, тренинги и консультации, по заголовку мы не видим. Вообще на странице про тренинги довольно-таки тяжело найти. Пункт Так, «Тренинги, консультации онлайн». Я бы выделил вот эти вот... Пункты каким-то образом, как основные. Что еще? Ну так, в общем-то, по этой странице ничего особого больше сказать не могу. А кроме вот этого вот. Форма подписки в боковой панели. Ну что это такое, ну, Алла. Вот представь себе, приходит потенциальный клиент и начинает искать. Где-то там рассылка. Никогда этого не будет. Форма должна быть на видном месте, удобном. И она должна быть не вот такая. Подписка должна... Не подпишитесь на рассылку участвую в личной консультации. Надо сделать так, что хотите получить личную консультацию или даже получить и не подписаться, а получить личную консультацию. И форма подписки должна быть в самом верху. Это вот место, зона сайта, самое хорошо воспринимаемое клиентами. И устанавливать здесь авторизацию ну, очень невыгодно. Я бы вообще авторизацию вынес куда-нибудь вниз, либо же сделал сверху линк маленький. И для авторизации... Авторизация, она не является важным элементом для сайта. Вот эту вот зону лучше всего использовать для каких-то бонусов. Подпишись, скачай книжку. И причем не кнопка подписаться, а кнопка получи. Очень рекомендую сходить на сайт Михаила Тришина, инфопрактик.ру. У него есть отличный курс, бесплатный, который показывает, как правильно сделать сайты. Какие блоки желательно размещать на сайте для эффективной его работы. Что дальше? Пройдемся чуть-чуть по сайту. О проекте. Будем знакомы. Что хочу сказать по фотографиям на сайте. Я бы, кстати, интересный момент. Вот смотрим сюда смотрим на предыдущую страницу о проекте но здесь еще и нормально Вот на какой то странице я видел шрифты прыгают очень сильно меняются шрифты с большими буквами в общем то читабельность нормальная наверное все исправлено тут была такая страница некрасивая я видел что мелкими мелкими буковками было написано причем они они скакали хочу заказать вот, кстати, вот здесь вот видно, что на предыдущих страницах один шриф, здесь совсем все мелкое. Я бы просмотрел сайт и сделал бы все-таки страницы более-менее в одном стиле. И что касается еще вот тут был пункт, будем знакомы. Есть та вещь, что с фотографией, когда они помещаются в интернет на сайт, они обычно, если фотографию большой, мы вставляем, она немножко искажается. Я бы все-таки сделал фотосессию не так дорого стоят, за 50 можно сделать серию хороших фотографий из студии. И перед размещением на сайт можно вырезать конкретно кусочек нужный. И очень важно его от, отмасштабировать именно под такой размер, который у вас на сайте. В данном случае это у нас 220 на 260. Сделать фотографию конкретно такого размера, и уже чтобы она не искажалась при масштабировании. А фотография реально она вот вот здесь видно что классно все сделано фотографии отмасштабированы, как положено на сайте никаких искажений здесь немножко в общем то портит картину и с буквами все таки как то непропорционально здесь мелко а здесь большие буквы что касается так pr двоечка яндексе двадцатка в общем то информация такая уже как сайт немножко проранжирован то есть за год в принципе на сайт достаточно неплохие результаты но это еще вообще не самый конечный показатель качества сайта то есть основная цель насколько я понимаю это привлечь получить консультации то есть это у нас консультация тренинги конкурс так хочу заказать вот этот пункт стол заказов вот это вот вообще безобразие выделите вы какими-нибудь картиночками на ваши тренинги сделайте тренинг кнопочкой чтобы видно было меня вот как потенциального клиента не очень соблазняет читать, что здесь написано. Все-таки немножко проработать внешний вид. Что касается поисковой оптимизации. Уже на первой странице я вижу, что есть какие-то проблемы. Я хочу еще сегодня рассказать еще про одну программу. Тоже про seo администраторе есть еще такой пункт по определению позиции. Я бы сказал, что определение позиции тут, кстати, не самая полезная вещь этого модуля. Суть основная заключается в том, что забиваем сюда адрес сайта. Замуж запросто. Вначально, когда мы создаем проект, и кнопочку «Добавить». После этого добиваем аналогичным образом свои ключевые слова. Нажимаем кнопку «Начать поиск». После того, как он первый раз просканирует, заходим в список URL. Вот здесь вот у нас получается, что для каждой ключевой фразы есть список сайтов, которые в каждой поисковой системе. То есть можно увидеть, что Google.ru по за, слову ⁇ замуж ⁇ выдает первой позиции Rudate. ⁇ хочу замуж ⁇ В общем-то, это ваши конкуренты. И их можно рассматривать как образец. Вот тоже интересный момент. двоечка. Яндекс 130. Да? Теперь я хотел еще обратить внимание по вот этой программе. Кроме того, что мы определяем конкурентов, есть возможность получать отчеты. Когда вы всех конкурентов вот сюда в настройки побивали, просканировали, у вас получается по отчетам можно увидеть, что по слову, например, «Замуж запросто» сайт, он на зеленом, потом желтым, вот если «Хочу замуж» видно, что «Хочу замуж» выходит на первое место по слову «Замуж» в Яндексе. Даже вот так я сделаю. Свидимость 100% по замуж, 80% выйти замуж. В общем-то, это у нас являются ключевые слова, тоже релевантные для вашего сайта. И вы под них, видите, не попадаете. Ваш замуж запросто? Хорошо, смотрим замуж запросто. Если мы заходим, берем сервис и набираем замуж запросто, что это такое? Это означает, что 7 показов в месяц. Это слово абсолютно нерелевантно для то есть названия даже сайта как бы нерелевантно для вашего бизнеса никто не ищет словосочетание замуж запросто если набрать слово замуж что ищет народ хочу замуж как выйти замуж замуж за иностранца выходи за меня замуж то есть вот ваши слова которые надо рассматривать то есть изначально сайт не работает потому что он не является он не приводит целевую аудиторию дальше интересный еще момент Давайте посмотрим. Кроме вот этого пункта можно посмотреть, что позамуж. Замуж запросто на шестьдесят 68 месте. Рудейт на первом, хочу замуж на втором. Стать женственный. Не один сайт. Потенциально может быть, но стать женственной ищет ли его народ. Ну, в общем-то да, есть стать женственной. Это ваше слово, по нему можно отдельно писать статью. Я бы написал специально на сайте статью. Здесь где-то вообще здесь очень полезно сделать так называемый индексный файл. Карта сайта. Я не вижу его на сайте здесь. Обычно вот здесь вверху где-то размещается ссылка карта сайта. Примерно могу показать один из моих сайтов. Ну скажем, вот видите, есть ссылка карта сайта. И здесь по этой карте Просто все указаны основные материалы, на которые я хочу, чтобы клиент мог попасть. Это сделано не столько для клиентов, сколько для поисковых роботов. Вы здесь собираете все ключевые фразы, по которым вам важно, чтобы находились эти разделы. И тогда, если вы создадите страницу с публикацией «Стать женственной», Создадите в карте сайта ссылку, в которой будет прописано стать женственной. На странице в тайтле, вот здесь вот будет написано стать женственной. Название статьи, а ваш один, где-то, наверное, здесь тоже будет, не знаю, где тут конкретно название статьи, как скорее всего, вот этот блок, тоже стать женственной. Причем обязательно на картинка, у нее должен быть тег Alt. то есть вы вставляете здесь картинку релевантную, например, зачем это надо, смотрите. Мы заходим в Яндекс. Набираем, например, слово стать. Яндекс нам находит. Кроме текста сайты какие он выдал, он еще показывает картинки. В этот момент мало кто использует. А фишка в том, что вы берете картинку на вашу статью. Каждая статья на сайте должна иметь картинку. Очень желательно. В теге Alt, как тег Alt. Вот. Image Alt. Видите? то это картинка вот когда вот здесь вот вальт прописываешь стать женственной это значит что потом когда поисковый робот или я отключу например картинки включаю картинки но здесь пусто а должно быть надпись стать женственной понимаете и когда люди ищут они ищут не только по тексту они ищут еще и по картинкам то не нашли картинку нажали и выдастся ваш сайт это очень неплохой фактор для поиска и аналогичная вещь должна быть у вас в емейл e рассылках на каждое письмо желательно делать картинку релевантную вашей статье и она должна иметь тег alt в котором должно быть прописано что нарисовано на картинке вот здесь вот например имидж такое-то, сердце такое-то не вижу я alt, alt пусто видите у вас должно быть но ну, ваши грабельки не есть, но я бы честно говоря пугающее название какой нибудь Поменял бы, как не наступать на грабли, как обойти грабли, как избежать... Оно должно решать проблему. Еще я хотел рассмотреть такой момент. Плагин есть неплохой. Добавим... Набираем SEO. SEO Quick. А еще я по программе рынка монитор хотел сказать, кроме информации, он еще позволяет отслеживать историю позиций. Можно, например, посмотреть, что по слову... Сайт такой-то, по слову такому-то, на такое-то число, имел такую-то позицию. В зависимости от того, как вы следуете плану по оптимизации вашего сайта, можно наблюдать, как изменялась позиция по тому или иному слову. Ну и аналогично можно графики посмотреть. Наверное, в текстовом виде. Тут просто у меня мало, мало данных, и не могу точно сказать. Дополнение установили. Что оно дает? Появляется панелька такая вверху. И внизу у нас появляется тоже ярлычок, который позволяет отключить либо включить. По-хорошему, надо его выключать, когда просто пользуетесь. Включать только, когда занимаетесь оптимизацией, потому что при включенном состоянии скорость немножко падает потому что плагин постоянно начинает анализировать. Кроме запросов на ваш сайт, еще идут дополнительные запросы на другие сайты. Так, что же он нам позволяет узнать? Вот тут очень мне Первая информация, что у нас на странице? Во-первых, видно хорошо. Тайтл нормально есть. Ключевые слова. Ну, очень много ключевых слов. Не стоит их сильно много забивать сюда. Они должны быть релевантны именно тексту данной страницы. Методискрипшн. Ну, есть, в общем-то. Очень много внутренних ссылок на этой странице. Тут есть такая еще проблема, что... Вот, кстати, плагин ругается по ней. H1 у нас нету важного тега. Но суть в том, что когда очень много внутренних ссылок на одной странице, не все они используются роботом. Хотя тут сложный вопрос. Мне больше понравилось в этом плагине пункт То здесь вот показываются внутренние ссылки, внешние ссылки информации. DNC позволяет увидеть, кроме Тайтл метод keywords, реально видно, насколько ваша страница оптимизирована под фраза. если мы зайдем на эту страницу, перегрузим ее, откроем для нее статистику. Видно, хочу замуж. Страница очень классная оптимизирована под фразу Хочу замуж. Кроме этого, она интегрирована еще с Google Keywords. Запрашивает запрос капчи И тут интересная штука, что видно. Реально статистика по качеству этих поисковых фраз. Можно сразу же увидеть то, что я в предыдущий раз показывал по Keywords оптимизации. По Google Keywords Suggestion Tool сколько стоят эти запросы. Видно, что слово замуж достаточно слово хочу стоит довольно-таки много. И количество запросов очень большое. Кстати, интересно, что хотят у нас люди. О, хочу бывшего. Хочу. В общем-то, весьма рематная фраза для вашего же сайта можно вполне писать статью по этому поводу и привлекать ваших клиентов, как получить консультацию, чтобы вернуть бывшего мужа. Хочу любви. Хочу жену. Хочу замуж. Те фразы, которые реально чего хотят мужчины. Вот полный набор. Так, и еще я хотел сразу сказать в завершение сегодняшнего обзора. Анализ сайта. Парочку у нас тут есть таких сервисов онлайновых, которые позволяют проанализировать сайт. Вводим текст, адрес сайта. Запускаем. Тоже он нам подает информацию по тайтлу. Ключевые показатели по пейджранку гугловскому, Яндексу, Насколько видимость, каталоги не входит, по-моему. О, в топе Google по ключевым словам, очень показательным. Женщина стихи, женщина стихи. То есть данный сайт абсолютно не оптимизирован под его основную цель. Основная оптимизация сайта, судя по, по вот этой статистике, стих, о стихах. А ну-ка, давайте посмотрим сайт конкурентов. Как выйти замуж? Хочу замуж. Выйти замуж. Вот Заметьте, поменьше ключевых слов, а эффективность сайта достаточно высокая. В Яндексе высокий ранг. Индекс цитирования Яндексом тоже высокий. Но Google еще не очень проранжирован. Но очень наглядный момент. В топе Google по ключевым словам «замуж», «хочу замуж», «запросов в месяц». Соответственно, вот на что вам следует ориентироваться. Решать проблемы, какие проблемы у ваших клиентов. И постараться под них оптимизировать сайт. На сегодня все. Спасибо. С вами был Сергей Бердачук. Это мультимедийный курс для привлечения клиентов, для оптимизации вашего бизнеса. Сайт проекта шаривари stepsru До свидания.